Не так давно старшиня Центральной выборочной Комиссии э, с подарением Ермошина огучило те заходы, которые будут предприняты для поляпшения э, произрастности виборчего процесса во время парламентских выборов. Одна из них дотичится працы выконками по формированию выборочных комиссий. Так, э, по воде с подарением будет подрактована постанова обовязково для органов, которые формуют комиссии, комиссией, э, чтобы они формировались дискуссийно. То есть значит, что они должны обмерить каждую кандидатуру, которая будет вылучена субъектами выборчего процесса для э, работы в выборчих комиссиях. Но тут хотелось подзначить, что, во-первых, э, по выборчий кодекс не утримливает и сейчас, и, соответственно, не будет утримывать во время парламентских выборов, никаких критериев отбора комиссии комиссий. Такого кшталта дискуссии, по моему обмеркованию, они будут просто бессансовными, ну и плюс это никаким чином не гарантует мягчимости вылучения у комиссии выборчих представителей оппозиционных партий. этой гарантии, как ни было, таки нема и не будет и зараз. Ну и последнее, про пановы, которые нас особливо цикуют, дотичатся выборчего процесса самого главного, и главного этапа, это подлику голосов. Так, по-моему, Лидия Михайловна, зараз подлик голосов будет житовляться на одном боку стола, и таким чином, а, мовляв, иншие а, назиральники и те, кто присутствие под час подлику голоса, будут его мягчимость видеть. Но тут хотелось бы познать, что прозрачность выборческого процесса означает прозрачность процедур. Это значит то, что и ДИПЧБСЕ, и компания про оборону за свободные выборы пропонували такой вариант, чтобы выборчие бюлетене лечились только одним сябром комиссии, и каждый из бюллетенев демонстрировался всем присутствием. И огущился выник голосования для в этом бюллетени Але, на жаль, как мы бачим, Этой э, пропановы не будут уличены, и, в принципе, верьми что большинство рекомендаций БДЮБЩЕБСЕ не были уличены на уху.